Скажу вам впервые и откровенно то, о чем я говорил в самом узком кругу. У нас нет будущего. Я вырос на природе, человек из деревни, из леса, поэтому для меня это близко. Я подумаю, чтобы, как в народе говорят, вам побольше хамут на шею, чтобы вы тащили, пыхтели, потели, упирались. Нашим и вашим. Это основа. Мы идем от земли от Например. жизни. Ну, то есть... Во всех сложных ситуациях мы будем с Россией, потому что это наш союз. Запомните, что бы я ни делал сейчас, разговаривая с Украиной, с Западом, с Востоком и так далее, и если мы касаемся России, я ни одного шага не делаю без согласования с руководством Российской Федерации, если вопрос касается России. Поэтому даю на этот вопрос прямой и четкий ответ. Если нужно будет России, чтобы мы за нее работали в Украине, мы это будем делать. Если нужно будет России, чтобы мы ехали за 3-9 земель и пользу ей приносили, мы это будем делать. России и Беларуси как никогда важно быть вместе. Я уверен, в России я осознаю, что дружелюбная и динамично развивающаяся Беларусь ⁇ надежный союзник в современном и непредсказуемом мире. Мы не рассматриваем себя в отрыве от Российской Федерации только вместе, только совместной деятельности. Я об этом сказал Путину в последнем нашем разговоре, что вы можете не переживать, мы всегда будем с Российской Федерацией. Это братская и самая близкая нам страна. И в этом вы можете не сомневаться. Мы никогда не станем вассалами ни одной страны. Я в Кремль отчитываться не езжу. Перед нами не стоит и не может стоять выбор между Востоком и Западом. Для нас одинаково важны стратегические отношения с Россией, Китаем, устойчивое взаимодействие с Европейским Союзом, Соединенными Штатами Америки, развитие двусторонних связей со странами Ближнего Востока, Латинской Америки, Средней Азии и Африки. Вот сравните высказывания этого человека тогда и этого человека сегодня. Разве это не двойные стандарты? Разве это не противоречия? Слушайте, мы прекрасно понимаем свое место. Мы на Западе никому не нужны. Там такого добра, как Беларусь, хватает без Беларуси. Ну, а как меня любят на Западе, вы помните тоже с тех времен. Ничего здесь Подождите, нет. Не это. Подождите. Запад – это. это такая профанация. Это ни на что не способные люди. И с ними дело иметь. Надо 10 раз подумать. Они могут тебя обмануть, и это уже со мной было не один вот. раз. О, нет, нет. Запад – это наш сосед. Соседи не выбирают, и мы должны с ними выстраивать добрые отношения. Там технологии, там есть э, свободные инвестиции. Если кто-то забыл, то могу напомнить. Я проехал весь мир, я видел Европу. Все сжато, все задымлено, все грязно. Люди трутся один от другого, толкают. Тяжело жить людям там. Поэтому, прежде чем делать какие-то заявления, я думаю, высокопоставленным людям. Надо немножко изучать историю. Сегодня национальный суверенитет и территориальная целостность приграничных государств, таких как Украина, Грузия и даже Беларусь, является тем надежным бастионом, который защищает от российского неоимпериализма. Господин Ильич, я посмотрел вашу биографию. Вы хороший специалист по нашему региону. Даже в самые сложные времена в наших отношениях я не переставал говорить о том, что мы крайне заинтересованы в хороших отношениях с вашей страной. Еще? Пожалуйста. Если мы с вами продвинемся в наших отношениях, я вам обещаю, что белорусы у вас будут самыми надежными, честными и искренними партнерами. По крайней мере, если мы договоримся, и если белорусы что-то вам пообещают, даже в ущерб себе мы это исполним. Вот вам дела? И намерение. Чтобы уверенно смотреть в будущее, надо оглядываться не только назад в прошлое, но и, образно говоря, внимательно смотреть по сторонам. Один раз обманул, второй раз брехал, а потом же вылезет. Поэтому для меня закон «говори правду». Основной наш партнер – Европейский Союз партнер. и Россия. И Мы приняли решение об укреплении границ с Украиной. Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси. И в том числе оружие переправляют. Украина является для Беларуси не только добрым другом, страной, соседом, но одним из важнейших политических и торгово-экономических партнеров. Я рад, что вам понравился Гомель. Вы его уже в первом приближении посмотрели. Вы, наверное, чувствуете, что он ничем не отличается от Прекрасных украинских городов. Знаю вас, давно вижу, что вы чувствуете здесь, как у себя дома, на этой клочке, можно сказать, русской земли. Это такой город, я бы даже сказал, больше русский, чем белорусский. Это восток Белоруссии. Это очень важно. Я сказал своему другу президенту. В политике возможно дружба? Думаю, что нет. Президент все-таки в большинстве своем действует по вашей воле. А вдруг у вас воля другая, я обязан ее выполнять, а она не сходится с моим другом. Какая тут дружба? Поэтому, наверное, это, это определение, этот термин не подходит к работе президента. Сегодня ты сказал одно, а завтра забыл, сказал другое. И вы же это уловите. Вы скоро приедете к нам учиться нашей демократии. Потому что в основе ее лежит стабильность и нормальная жизнь людей. Девчонки в школу не должны бояться ходить в юбках. А какую демократии здесь можно говорить? Где нет доверия между старшими братьями, украинцами и россиянами, извините, что я так э, называю. Там должен, должен третий брат включиться. Вот из этой народной мудрости я исхожу. У нас, как и с россиянами, с Украиной все переплетено. Даже мои прапредки родились в Украине. Фактически конфликт на нашей земле. Говоря, Мы можем взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе а также сопровождать проведение выборов на Донбассе, исходя из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины. Это тот, кто хочет себе политические дивиденды, какие-то непонятные ножи, тот, кто хочет себе какой-то тут и авторитет получить, он всегда рвется в посредники и миротворцы. Я этого не хочу. У меня все это есть. На самом деле вы говорите одно, а делаете другое. Такое лицемерие сейчас политически неприемлемо. Нужны нормальные торгово-экономические отношения. В данном случае Беларуси с Европой. Мы стремимся к тому, чтобы Евросоюз стал одной из опор внешней торговли Беларуси. Нам придется, я уже на это намекал, раздать каждому мужику прежде всего. Да и девчонкам. У нас есть девчонки, которым мужики могут позавидовать. Раздать оружие для того, чтобы защитить. Ладно, не родину, чтобы вы себя защитили. И свою семью, своих детей. Как было в Великой Отечественной войне. Коммунисты, комсомольцы вперед, и все погибали. Беларусь! Сорванцом был в школе, лучше не вспоминать. Меня направили в комсомол, я часто это вспоминаю, комсомольская организация в Могилеве, в пищеторге была, 1200 девчонок и один хлопец, я второй. Если бы не было комсомола в моей жизни, я бы не был президентом. А если бы я и был президентом, я бы не был, простите за нескромность, в отдельных вопросах таким эффективным президентом. Справедливость. Люди требуют справедливости. Вот наша идеология на ближайшее время. Белорусский народ – самый справедливый народ. И он несправедливости никогда не потерпит. Ну, хоть поддержать дашь, пошупать. Никакого формализма. Не надо никого силой тащить в организации. Это, это даже не столь важно, будет наша молодежь в нашей организации молодежной или нет. Главное, чтобы вы могли влиять на ту молодежь, которая осталась... Нет. Которая не вступила в союз молодежи. Я ничего не понимаю. 14 лет вы уже осознанный выбор свой делаете. И все должны понимать, что если сказала Родина, комсомол ответил есть. И мы должны это сделать. Что вы говорите? пить и